Привет. Welcome. Ты откуда будешь? С Москвы. А вы? Я, я из Харькова. Что делаете здесь? Где? В ну, Харькове? Чат- рулетки. рулетки. Зашел с русских посмеяться. И как получается? Вообще, на все сто. Ну как смеетесь? Давайте, я русский. Как смеетесь, посмеетесь надо. Не, не я, ж, я ж не со всех русских. Я же русские адекватные, понимаете, нормально общаемся. А есть такие, которые неадекватно Это Это процессе разговора, все потом, поняли? Поняли. А, Музыку хотите? Так послушаем? сразу. Не, не, не, не хочу. Я не буду играть, я просто поставлю. Не Гимен, точно говорю, не гимн. Да ладно, не надо. Что вы там делаете? Чем вы занимаетесь? Ничем над украинцами не ну Нет, в жизни. В жизни. Отдыхаю. Не Работаете? А зачем работать, если есть кому работать? Да, ну я вообще спрашиваю мало. Ли. Ну не знаю. Все равно, не, все, не все, знаю. Равно, все равно все работают, только каждый по-разному. Да не, не все, его, я не работаю. Может какое-то исключение. Слушайте, а вы видели видео вашего военного с Макеевкой? А что там? Ну, вот он говорит, что они там Саратова, по-моему, 44 бригады, и там было 600 с чем-то человек, их 31-го числа собрали Путина послушать в актовый зал. Не, не знаю. Я знаю, что этот э, вот вчера пока не... они пока не слушали, вот хаймерсы прилетели, чуть перебили. Им. Поздравления. Понятно, понятно. Не, у меня другой новости есть с вашей стороны. Вчера общался Давайте с слушником по... вашим. Да. Парнишка такой адекватный оказал Говорит, служить, говорит, не хочу, говорит. Ну, говорит, заставили. что Ну, ваш услужник с Украины, парнишка. Кто заставил? Украинца вот так маски вот покажи лицо, говорит, дай посмотрю Ну, открыл он маску. Вот так. И, рассказал, и рассказал, показал видео. Что у меня видео есть. Как, как рассказывает. Ну все, рассказал. Я горит ну потом, я горит заложников говорит, говорит, Ну ладно, Чё, говорю. Координаты дашь, скажи. координаты дал, только говорит. Давай говорит. Он неделю в наряде стоит и один день отдыхает. Отдыхающий день говорит, только говорит. Координаты дал, Паш. А этот? Ты поверил? Не поверишь? Ты поверил? Блин, он мне показал все как есть. Что этот? он тебе показал? Азов стали как взяли, знаешь? Как ваш ваш офицер сдал а? Азов стали своих же? У нас приказ был от президента. Сдаться, да? Выйти. Потом, знаешь, что было дальше? Что было? Те, которые, якобы Путин, говорил, самые главные фашисты, которые бы в его которые. Баладни положили, чтобы их взять, потом поменяли на его кума деда Медведчука. Да? Ваши оба брали, брали полгода, он потом на своего деда поменял их и все. И ты радостный, да? Чай, а, а, смотри, смотри, чуть -чуть, если бы, бы у вас президентом, все было бы у вас хорошо. Ты бы, ты не сидел бы без света, у тебя свет был, у тебя газ был. Бы. А, а сейчас, у меня сейчас что? А сейчас ты сидишь, блин. Где-то за бугром, наверное, может быть. Я не в знаю. Этот. Вот такая у тебя жизнь. У вас, знаешь, как как, как, да? вас, как и ходят, ездят на работу, все рассказать Мы, говорит, снимаем говорит, гражданские одеваем и... и уходим, говорит, пешком или на машине. И Едем что? в город отдыхать, говорит, потом обратно приезжаем, говорит, переодеваем. Паша, просто, чтобы русские вас не заметили вы так как бы блин, снимаетесь вы под э, косите под мирных людей что ты будешь делать если украина состав россии будет войдет когда это будет если будет говорю что будешь делать уеду куда в европу в какой город не знаю а крым чей украинский почему русские живут ну, потому что не оккупировали там его а почему военные ничего не сделали когда, ну, оккупация... когда оккупация была только начали делать через 8 9 лет да? Ну и что, какая разница? Земли бывают окупировали. Вот это что означает, знаешь? Вот это называется позднее зажигание. Если по-вашему подумать, позднее зажигание. Ладно, давай, удачи. Вот город Херсон. Я, времени нету, дальше идти надо. Дальше идти надо. Хорошо, удачи вам, счастливо. А потом просто убежали оттуда.